И снова всем привет, с вами Олег Алавгудин, мы проходим мануальную терапию, и сейчас будем верхний грудной отдел, шейный, пере... шейный, шейный грудной переход, править в специальной позе поза сфинкса. Значит, встаем вот так вот сюда, хватайся, встаем вот так, чтобы у нас плечо было перпендикулярно столу. Вот смотри, да? Это получается вот станок, фиксация, которую мы будем давить. В этой позе очень сразу видно... Выступающие позвонки, седьмой, первый грудной, второй, третий там, да, вот они хорошо видны, эти еще не пропускаются. Mm -hmm. Если их не видно, да, плечи соединяются, или у кого-то мышцы слишком большие, тогда просим человека локти поближе к друг другу поставить. Расслабляется, вот голова висит. Голова висит уже под своей собственной тяжестью, голова весит примерно 4-5 килограмм, да, уже шея тянется. Ладони я предлагаю вот так делать, потому что некоторые начинают под лоб, там подкладываться, у кого-то шея очень длинная, прям своих рук касается. Это нам мешает, нам нужна определенная свобода. И, соответственно, здесь мы можем протестировать по осистым отросткам, да, позвонки лежат ли они на одной оси или немножко ротированы. Ну, чуть-чуть все ротированы, как раз вот первый грудной, вот в мою сторону. И второй шеи, по-моему... Да, второй шейный чуть тоже ротирован в мою сторону. Для того, чтобы понять, как конкретно они расположены, да, в трехмерной проекции вся в голове стараемся понять по еще поперечным отросткам. Я вам говорил, да, что второй шейный позвонок имеет как бы, две душки такие сзади. Да, вот тут хорошо видно их на скелете. Вот посмотрите поближе, видите. И если мы щупаем вот так остистые, да, то кажется, что он находится на одной осе. На самом деле смещен. При смещении происходит сублюксация, и он немножко сдвигается вот сюда, выпирает в вбок поперечный отросток. Поэтому проверяем это. Ну, вот, на рисунке видно, я показал, да? Он сместился, и чуть-чуть отростки съехали. Чуть внутрь, а это чуть наружу. Смещение по часовой стрелке получается. Вот боковые отростки. А, боковые отростки находятся, значит, под вот этой сосцевидной косточкой, тут мышца идет грудинно ключично через нее не продавите, поэтому чуть сюда ныряете, и прямо вот под самым черепом, ближе вот туда, смотрим, атлант, он же рядом со вторым позвонком, вот буквально там 5 мм ниже, второй шейный позвонок, на наклоны, на кивок, на ротацию, он на ротацию вот как раз выпирает здесь, что, я, что мы и предполагали прощупывая его по осям, да? Также проходим до конца, там вот, третий, четвертый, шестой, пятый, шестой. это они хрустят, да? Получается. Да, это они хрустят. Вот седьмой. Просто больно схватился. Так, и как понять, вот, выпирает, который мы щупаем, это седьмой или первый грудной позвонок, да? Седьмой он подвижный за счет того, что там нет крепления. Во-первых, грудной, видите, он соединяется через ребра. Вот хорошо видно, да? А шея, она очень мобильная. Она поворачивается во все стороны, видите? Так этот не повернут позвонок. Она гнется во все стороны, и практически у нее ротация на 180 градусов может быть. Видите, поворачиваем за череп, поворачивается седьмой. Вот прям наглядно вам видно, да? Также на наклоны, если наклоняем голову вперед, на, экстен... на флексию, да, то он выпирает больше. Если на экстензию назад, то он туда вглубь выходит. Первый груз, соответственно, так не будет делать. Вот поэтому зажимаем их, ну, желательно два сразу, чтобы сразу чувствовать, да? Вот этот позвонок и вот этот на повороты. Так, это шевелится, вот этот не шевелится. На наклон вперед он выезжает внутрь уходит. А вот, например, этот почти не движется. Вот, получается, это выпирает первый грудной позвонок. То есть его ребра держит, да, вот это первое ребро его держит. <coughs> Что мы, соответственно, можем сделать? Какой прием? Вот первый грудной позвонок будем проводить вот такой прием. Держимся за противоположную э, височную кость и челюсть вот так вот по диагонали так сам очень делаем клади руку на вот. вот легонечко держим да она опускается и свободно крутится вот падает падает этим мы дополнительно еще растягиваем растягиваем сами упираемся соответственно в противоположное положение и нам надо будет провести приемы вот в такой позе то есть с той стороны мы растя растянули Здесь продавили по диагонали в сторону и в сторону головы. Это же единая схема. Вот она показана у нас на доске. да, Она практически для всего и для целого отдела позвоночного и для одного позвонка. Вот, в противоположную сторону и к голове, а с этой стороны растянули выше этого позвонка Зашили. Еще раз смотрим. Опускай, опускай. Падает, падает. Только если человек шатается, да, то фиксируй его либо животом, либо... Ногой своей, ну, вроде бы сейчас на крепко стоит, Короче, чуть -чуть. так есть чуть расслабляйся, раз, два, три, и проли прием, опускай, опускай вот, седьмой позвонок, допустим, ну и все остальные, мы будем упор делать вот в них, через распорку своих косточек, ладони, тут в вот, окремяльное отросток упираемся, а тут прямо позвонок, седьмой, седьмой, соответственно, на бок, Видите, я животом держу, чтобы человек не съехал. Полностью просто на бок. Чем выше поднимаемся, тем больше добавляем ротацию вовнутрь. Вот туда. Это в поперечный отросток мы целимся. Или с этой стороны вот так ставим, допустим, на второй позвонок, да? И можем фиксировать человека своей рукой за плечи. Так, не получается. Это неудобно. Ну, в данном случае это неудобно сделать с этой стороны. Можно либо обойти человеку, да, либо сделать то же самое, но сидя, либо лежа. Вот сейчас второй. Так, то есть чем мы поворачиваем, идем выше по позвонкам, тем больше добавляем ротацию. И седьмой шийный позвонок, он как раз под затылком находится. То есть его ток, ой, первый, да, извиняюсь, первый позвонок Атланта, Он только по оси, Только ротация вокруг черепа. Соответственно, как у нас ротация? Это идет латера, флексия. Вперед нагибай, нагибай. Раслабшаю. Тебя за этим напряжением. Нагибаю, ничего нет, больше нет, не будет. Нет, ты уже вообще горизонтально держишь. Не нагибается больше. Давай еще раз. Нагибается, да? Mm -mm. Ну ладно, у тебя так, значит. Вот, то есть э, латера, флексия. И ротация под 45 градусов, так, чтобы нос был на оси позвоночника. да? в этом положении мы за челюсть, ну, можно за челюсть схватиться, Тут много есть захватов, да. Самое главное – это эти мышцы мы должны расслабить. Расслабляем, смотрим, когда он полностью расслабится, и, в данном случае, я за лоб держу. И угу. вот так вот мы его поставили. А, то же самое в эту сторону – лотерофлексия, ротация по церкви градусов, да. И можем можем даже вот так вот его повернуть, да, вот так держать. Или вот так вот за челюсть держу, а здесь за затылок. Например, вот такой захват. И можно сделать, если вы это позднее получилось, на экстензию, то есть тоже латер экстензия, да, и также поворот за затылок. Почему за затылок, а не за весок? Потому что нам надо как бы при, над, над э, атлантом приподнять череп, довернуть его, поставить и вместе они уже назад вернутся вместе с атлантом. То есть мы должны как бы немножко вот голову открыть, так вот. Так, еще раз расслабь. Сомкни, чтобы через ничего не было. Вот. Ищем, когда он расслабится. Еще. О, вот поставили. Вот таким образом можно проработать все позвонки. И теперь шейного отдела. Теперь грудной отдел. Берем ладошку вот так, чтобы осистые отростки не повредить. Да? По сути, мы подушечками вот, ладони давим на поперечные отростки. Либо так руку, либо так можно поставить, да? Раскачали вот все вместе. Туда-сюда. Потом, когда почувствовали ослабление, то одновременно руками вниз. Тут за затылочную кости, здесь за прям в позвоночник. Ну вот прошли, да ну, тут было. Было. было. Да, вот было. тут было. Вот тут было. То есть практически до поясницы доходим, да? И теперь нюанс при сколиозе. При сколиозе тоже самое движение, только можно поставить бедро, чтобы он не ездил туда-сюда, только голову мы чуть доворачиваем. Например, сколиоз в нашу сторону, они ротированы, остистые, да? значит нам надо голову повернуться в, противоположную, ну, в нашу сторону, чтобы они чуть довернулись вот туда. И мы продолжаем доворот ладонью, а вот туда. Ну и, соответственно, в противоположную сторону, если мы вот здесь уже в вот, одном туда, то на нас. давление на нас. Голову от нас. То есть голова в данном случае является рычагом. Либо туда, либо сюда. И поскольку поворачиваются остистый вместе с поперечным, то поперечный отросток, он поднимает эту трёберную дугу. Поэтому в нее отдельно мы целимся. Вот так или вот так вот. И давим уже не на поворот, а давим вниз и по 45 градусов вперед. Также вот, тоже. вот лопатки мешают просим еще туда локти вместе свести смотрите чтобы он не отползал лишь к слишком туда или туда видите чуть вперед направлено бедро значит подтяните чуть выше все все все все все, все чуть чуть а, и вот в вот, поперечный ну вот практически все что мы можем здесь сделать да это у нас до этого мы проходили э, леваду да когда мы выгибали голову туда ну давай покажу в челюсть. Это было на экстензию позвоночник, да? А вот когда голова вперед, это получается. Мы те же приемы сделали на флексию. Вот. Сейчас мы все это будем отрабатывать друг на дружке. Если вы не с нами, то вы не повеселитесь. А лучше все натайется на нос. По видео много вы не научитесь, потому что много нюансов утекает, а все дело в нюансах. С вами был Олег Алабудвин. До новых встреч на наших тренингах.